Разбавить так хочется улыбками Нежными, родными, безбрежными Сто грамм расставания Убив расстояния в дождливые вечера Куда-нибудь нам пора Забытыми письмами Дорога вдаль выслана бумажным корабликом Мы сердце обрадуем Забытыми песнями Были на небесными надежды Журавликам Мы душу обрадуем глоток Неизбежности Так хочется Нежности В минуты Отчаяния Мы слишком печальные Сто грамм Одиночества Разбавить Так хочется Улыбками Нежными Родными Безбрежными Забытыми письмами Дорога вдаль выслана бумажным корабликом Мы сердце обрадуем Забытыми песнями Были на небесными надежды журавликом. мы душу обрадуем Письмами. Дорога вдаль выслана бумажным корабликом, мы сердце обрадуем забытыми песнями, были на небесными надежды журабликом, мы душу обрадуем. Забытыми письмами Дорога вдаль выслана бумажным корабликом Мы сердце обрадуем забытыми песнями Были на небесными надежды журавликом И без касаний друг друга потрогать души, А можно и без признаний Сердцебиение слушать, А ведь можно на расстоянии Быть ближе, чем самые близкий. А можно парить сознанием, Где небо такое низкое, и бы Бесконечно рядом. Хотя и не видеть даже И чувствовать Одним взглядом Ты здесь в миллиметре в нашем И даже не брать за руки При этом считать в один голос Не слушать другие звуки Кубами целуя волосы Все можно и все возможно на грани у самой вечности, Сливаясь с тобой осторожно У ладонях, У бесконечности бы бесконечно рядом, Хотя и не видеть даже, и чувствовать Одним взглядом ты здесь в миллиметре в нашем. Бесконечно рядом Хотя и не видеть даже И чувствовать Одним взглядом Ты здесь в миллиметре в нашем Все можно и все возможно Сливаясь с тобой осторожно На грани у самой вечности В ладонях, У бесконечности у бесконечности иностранный язык но к ее акценту уже каждый привык бабушка матрена ей -ей, бабушка матрена ей. бабушка матрена 18 зубов тоже захотела чувство это любовь бабушка матрена подбежала бар чтоб за танцы шманцы получить гора бабушка матрена, ей -ей, Матрёна гора лесит опять Я прошу пардона, ей на всё наплевать Только б ей включили этот клёвый музон Ей не надо рыги, ей не надо шансон Бабушка Матрёна -ей. Бабушка Матрёна -ей. Бабушка Матрёна ублажает свой пыл На глазах смешливой, непонятной толпы Завтра она снова побежит танцевать Гроб живой не ляжет рано, ей умирает бабушка Матрена, ей бабушка Матрена Бабушка Матрена, восемнадцать зубов, Тоже захотела, чувство это любовь Бабушка Матренов побежала в стрибар, чтоб за танцы шанса получить для Бабушка Матрена, ей -хей. Бабушка Матрёна, восемнадцать зубов тоже захотела чувства, это любовь Бабушка Матрёна побеждала стримба Что за танцы, шмансы, паученька, нора? Бабушка Матрёна, Ненавистная Поклонница, привязалась и спать не дает моих снов, верная поклонница. Как снов лоза И снов круговорот И вновь смотря на небеса высок любви поет Как остров бережной любви Которая в тоске и небеса благослови туманом на реке. Мне очень сложно без тебя Любовь становится преградой ожидания мания Мы действительно были близки в прошлой жизни За то, что вы есть Благодарю за то, что вы были За то, что дали мне себя прочесть За то, что вы немного, но любили Благодарю за то, что солнце свет Покаля отражается не больно. Благодарю, что мне сказали нет, мне так легко, ни чуточку не больно. Благодарю, что выставили груз в глазах своих без слез и без упрека Я ваши мысли знаю наизусть И преступления ваши и пороки Благодарю, столетия летят В дождях и пустоте и снежной пыли Случайный взгляд За то, что вы Немного, но любили Солнца свет С бокаля отражается невольно Благодарю, что мне сказали Нет, мне так легко Ни чудочку ни больно Благодарю, столетия летят Дождях и пустоте и снежной пыли, Благодарю за ваш случайный взгляд, За то, что вы немного но любили. стучишься в мою дверь и прикасаясь мысленно к плечам Тебе я верю, ты мне тоже верь Недаром ты пророчишь в тишине Играешь на свирели нежный блюз Укладываешь молча на волне Мои печали спать я не боюсь Твои ладони нежно целовать. Купаться в ледяной реке любви, Ведь так нежная из кровать Прошли года устала Сэй-ля-ви Садишься в поль с воскресенья, ждешь, Теряешься в подстрочниках своих, забыла сердце. Ты меня поймешь, ведь ты живешь одна за нас вдвоих, Вагон трясется катится путом, Случайные проносятся слова. Мы оставляем счастье на потом, И облетает память и листва, Но забирает осень наши дни, Улыбок и печали караба и в нашей жизни тусклые огни Мелькают, как вагона города. Пусть ты мне также же снишься по ночам, Ты просто барабанишь в мою дверь И прикасаясь мысленно к плечам, Тебе я верю, ты мне тоже видишь Наши дни улыба и вещали кораба и нашей жизни тусклые огни мелькают как вагона города пусть ты мне также снишься по ночам ты просто барабанишь в мою дверь и прикасаясь мысленно к плечам тебе я верю Твои ладони нежно целоваться, Купаться в ледяной реке любви, Ведь так нежна из ландышей кровать, Пошли года устава. Селяви, Селяви, Селяви. Господи, дай мне, Господи, дай мне, Господи, не упасть Не скатиться мне в царство пропасти, У себя свое не украсть, Дай мне, Господи, сна спокойного, неудачного и тепла, Дай мне, Господи, волю вольную, чтоб моя душа ожила. Дай мне, Господи, дай мне, Господи, Успокоиться и понять. Вместо слабости дай мне твердости И твою заботу принять. Дай мне, Господи, упование, Единение с тишиной. Дай мне, Господи, сострадание И воды святой в этот зной.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 Пустые мечты Свято веря с могущество слов В пламя любви В то, что споры решаются просто и без кулаков что лучше в жизни у нас еще все впереди. В могущество слов В негасимое пламя любви В то, что добрых людей в мире больше, чем подлецов И что путь освещен добрым светом у нас впереди Негасимое пламя любви В То, что споры решаются просто и без кулаков И что лучшее в жизни у нас еще все впереди милости эту Я радуюсь, душа моя поет И пусть смешон я и наивен где-то Вот так во всем работа, дом, семья И пусть проблем хватает и забот Особая статья, мои друзья Мне на друзей особенно везет Спасибо вам, что вы на свете есть Я говорю об этом, не кривя душой И очень рад, что мы сегодня вместе Здесь я с вами, ну а вы друзья со мной Уверен, это так наверняка И если мне когда-то будет туга, Или закрадется в дом ко мне беда я помощи совет найду у друга Жизнь без друзей скучна и нелегка Как одинокий парус в синем море Куда б не занесла тебя волна Без друга верной не найти дороги Спасибо вам, что вы на свете есть Я говорю об этом не кривя душой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 прощении И переходит на латынь Душа страдает в похищении святым. Душа нуждается в полете Душа нужнее небеса. Душа нуждается в работе, ей много нужно рассказать. там отвечает бог душа посредством медитации читает мантры и мольбы душа не требует овации гражданских войн Душа нуждается в полете, Душе нужнее небеса. Душа нуждается в работе, Ей много нужно рассказать. Душа нуждается в молитве, Душа нуждается в любви Душа, изрезанная бритвой И утонула Yeah. yeah. Слепо верю я, только от костра два пожарища В том костре душа словно жарится Больше не пенею от, от тебя, и не схожу с ума я от улыбки. И в этот вечер, ни земной языки Я буду вспоминать любя. Эти долгие дни в непогоду не тасуй, не тасуй зря колоду, не тасуй, не тасуй эти карты, мы с тобой наших снов. Эмигранты